Конечно же, на нашем YouTube канале, я смотрю, там уже наши зрители и слушатели подключились. Поздравляют всех нас с праздником Днем Святого Валентина. Мы, в свою очередь, поздравляем всех слушателей и зрителей нашего YouTube канала, с праздником и тех, кто слушает нас по радио. А, и на Facebook, на нашей страничке тоже можно смотреть, слушать нашу программу. С праздником всех! Олег Падлок. С да, праздником. С праздником. Всех, Надеюсь, все уже купили цветы своим женам Да, с утра поехал, своим, купил, подарил Своим подружкам Обязательно вот. Ну и дамы, наверное, тоже купили для нас какие-то носочки, ага. да? А как же Слушай, вообще, вот этот ä, праздник Разные существуют mm -hmm. теории uh -huh. возникновения этого праздника Разные мифы ну, Вот я сегодня с утра пораньше прочитал на, физ... на Фейсбуке статью Такая довольно обширная статья о Собол удивительная женщина очень очень умница большая талантливая безусловно музыкант талантливый журналистка талантливая и красивая женщина так вот в этой статье речь идет о том что с этой датой связаны и трагические события в частности для евреев середина 14 века в европе свирепствует бубонная чума и во многих случаях в Испании, в Италии, во Франции обвиняют в этом евреев и начинается гонение на евреев. То есть это для евреев, на самом деле, э эта дата несколько трагическая. Давай попробуем принять звонок. Добрый день. Да, добрый день. А -а как там между Трампом и Баром? Чем это закончится? Неприятный Спасибо. Спасибо. Вот о чем спрашивает наш радиослушатель. Это, вы помните, опять на очередной скандал, очередное расследование Трамп написал в твиттере о том, что он возмущен э, решением mm. прокуроров за, запросить в суде э, для, для, ну, напомни мне его имя быстренько. Не помню. Я, я понимаю, о чем ты говоришь и о ком. Вот него что значит праздник. Бывает же такое. Возраст, очевидно. Это возрастное. В общем, от 7 до 9 лет запросили прокуроры. А, и Трамп написал в Твиттере о том, что э, вот это обвинение, вот э, такой срок запрошенный, это несправедливо. Барт давал интервью и сказал, что твиты Трампа, в которых он либо касается каких-то дел, которые находятся под расследованием, либо судей, либо, так сказать... Ну, все что касается либо имен прокуроров это не дает ему возможности а, выполнять свои обязанности а, на что белый дом сказал что ну каждый имеет свое право высказывать То есть, ничего между ними на самом деле нет и а, бар а, как бы вмешался в это дело до того, как Трамп написал свой твит. Сейчас мы примем звонок, может нам подскажут. Ну, эти, эти твиты, они да. есть, да. поэтому да. можно Алло, почитать. Да, да добрый день. Речь идет о Стоун. Совершенно Да, Стон, а, о правильно. Ему. Спасибо. Да, Спасибо. Стон. Влетает, Спасибо. Вылетают имена из головы. Это возрастное, это возрастное. Роджерстоун. Ну, он, он, он такая фигура апатичная такое эпатажный тип, на самом деле, немножко своеобразный, мягко говоря. Но, в общем, обвинения ему предъявили за то, что он якобы лгал Конгрессу, за то, что он пытался повлиять на свидетеля, хотя свидетель сказал, что ничего подобного, все это ерунда, но ну, неважно. И, в общем, э, э, вот этот твит, дал возможно, твит президента Трампа дал повод конгрессменам и сенаторам Опять заговорить о том, что Трамп превышает свои полномочия, что надо расследовать бара. Одни говорят, что вызвали бара. Пингвин Ушлепок Недлер написал бару письмо, что он хотел бы устроить слушание, на что бар ответил, что, пожалуйста, 31 марта я приеду отвечу uh -huh. на все ваши вопросы. И э, Элизабет ворон тут же сказала, что бар должен уйти в отставку, а если не уйдет в отставку, ему необходимо объявить импичмент. Ну, мы-то все понимаем, что бар фигура серьезная. и, по-моему, Нейлер допустил ошибку, приглашая бара на слушание, потому что... Он на... почему-то решил, что бар сейчас с распростертыми руками примет это предложение и побежит лить грязь на Трампа. — Нет, но ну не мы, мы помним Бара, да, как он во конечно. время слушаний а, отвечал на вопросы. Да. Просто, понимаешь, на фоне Бара все эти Шиндлеры, Недлеры, в, см в смысле Недлеры и Шифы и прочие, а, выглядят полными дебилами, но ну, абсолютными, просто маленькими-маленькими дебилами а человек который в свое время уже был генеральным прокурором возглавлял офис юридический лоер ч... настоящий лоер который знает как задавать вопросы как отвечать на вопросы по сравнению с этими дебилами он просто на четыре головы выше он размажет их по стенке это будет цирк я с удовольствием на это посмотрю тем более что то что он сделал это все в его так сказать, юрисдикции все в его компетенции он возглавляет министерство юстиции он вправе вмешаться в любой кейс ну, в общем, не важно. А этим уродом нужен очередной скандал, чтобы проститутки средств массовой информации начали голосить, кричать, истерить, биться, головой о стену. Вот они, такие секие. Ну, в общем, все как обычно. Ничего страшного не произошло. И на самом деле, неважно какой какой срок запросить прокуратура, все будет зависеть от судьи. А судья это особый случай. Это особый случай. Это та самая судья по решению которой, ну, надеюсь, вы догадались, кто назначил эту судью. Конечно, Барак Хусейнович Обама. То есть левая активистка, абсолютная левая активистка, которая в свое время засадила Манафорта в одиночную камеру. Слушай, мафиозников в одиночную камеру не сажали. Не сажали Убийц в одиночную камеру да. не сажают. Она Манафорта засадила, то есть абсолютно отмороженная левая активистка. И вот, э, так сказать, невзирая не на рекомендации прокуратуры, она может дать ему до 50 лет тюрьмы. Это в, в ее компетенции. Но тут возникает другой вопрос. Председатель жюри, ну, вы знаете, выбирается жюри, там 12 uh -huh. человек, и одна, одна, кто-то один возглавляет, как бы это жюри, ну, председательствует. Присяженно. Да, жюри, жюри, жюри да. да. Так вот, э, при, э, председатель что этого жюри... На самом деле, тоже левая активистка. На самом деле, когда шел процесс, на самом деле, когда шло расследование, она а, там в Фейсбуке, в Твиттере пост, пост, постила свои высказывания в отношении, а, сказать, ну, антитрампистка, конечно. Мало того, она баллотировалась в свое время демократической партии в Конгресс, правда, пролетела, она была на совете э, на борту в директор школьного дистрикта, как он ну, такая черная активистка, черная левая активистка, и сейчас по идее, по идее, когда жюри приводят к присяге, им задают вопросы, знает ли она что-нибудь об этом кейсе, не знает и, и так далее. Ну, если кто-то из вас был на жюри, помнят, как это происходит. Ну вот даже судья Наполитана, который в последнее время, после того, как после того, как Трамп не назначил его в Верховный суд, а он мечтал об этом. И он стал таким антитрампистом. Если вы слышали в последнее время его выступление на Fox News, он постоянно занимал сторону антитрампистов в любом споре. Вообще, такая довольно этапажная фигура. Э Эпатажная, да. Эпатажная, да. Да. Так вот, даже он сказал, что как бы если так то если все по закону то сейчас должны разобраться если она врала под присягой имеется в виду вот это мадам то ей может грозить тюремный срок но опять же это если бы по закону все было если бы судья был нормальный, а не левая активистка отмороженная поэтому поживем посмотрим то есть там масса нарушений всяких на который обратил внимание бар собственно почему он и вмешался в это дело не потому что трамп там на ночь глядя написал какой-то твит и можно подумать что бар сидит так всю ночь и караулит когда трамп выпустит ну, в общем бред неважно но лево радикальному ведь не нужны факты не нужна правда и нужно малейший повод для того чтобы устроить истерику кстати сказать обамка великий президент демократов в свое время раз пять, как минимум пять раз вмешивался во время расследования и Клинтонши, и АРС, и так далее, вмешивался, выходил на национальное телевидение и делал свои комментарии. А вот Трамп в Твиттере написал свой комментарий, свое отношение к тому, что происходит. У леворадикального отребия взорвались мозги, просто мозги взорвались, они все в истерике бьются. Ну, это типично ничего тут так сказать, неожиданного нет отношения между и трампом и, и между трампом и баром по-прежнему нормально я не думаю что они испортятся ну вот кстати абсолютно нет но последние вот новости пос, это уже после вот этих вот перепалок с баром а, федеральный прокурор а, сказал что он не будет а, что все charges а, вот. against а, против а, Эндрю маккейба вот это то они, о чем я хотел сказать да, они не будут это расследовать это дело э, базируясь на обстоятельствах и вот, фактах и, ну и фактах то есть э, помните эндрю маккейб который как минимум трижды врал под присяги который да. исполнял который был заместителем коми потом исполнял обязанности -дирек, директора фбр да. и вот Против него драпнули все чаджи. То есть как-то все это обескураживает абсолютно и уменьшает надежду на то, что правосудие состоит. Существует, Но, да, да. Поэтому все вопросы к тому, почему не посадили Коми, почему не посадили Маккейба, вот, вот вам ответ. Они... Остается маленькая-маленькая-маленькая надежда mm -hmm. у меня, где-то в глубине души теплится, что, может быть, ему спустили это все на тормозах. Может, я надеюсь, может быть, потому что он стал сотрудничать. сотрудничать да, вот, вот маленькая такая надежда остается, но а если нет, то тогда просто мы рассчитывать на правосудие не можем. И даже, и, почему я еще об этом думаю, вот якобы у нас в штате э, вся эта мафиозная группировка, э, Притцкер, Медиган, Калвертон и, и, в общем, вся эта демократическая банда в нашем штате, вот якобы федералы их расследуют. Ну, правда, вот сейчас взяли за задницу сенатора сан давала mm -hmm. там а, борка и так далее ф, э, олдермена Ну, в общем Ну, расследует они расследуют куда это приведет чем взяли приведет. за задницу э, олдермена борка и в это время э, его жену назначили mm -hmm. <laughs> председателем mm -hmm. верховного <laughs> суда <laughs> штата ну, то есть то, то есть такая круговая порука в этом э, мафиозном штате в этом гнилом демократическом mm -hmm. штате вообще демократическая партия стала такой с одной стороны, коммунистической, с другой стороны, мафиозной абсолютно, фашистской. И рассчитывать на какое-то правосудие... То есть, это, это как-то обескураживает. Это... Мы уже не один раз говорили о гениальных решениях нашего правительства нашего штата в плане поднятия налогов, придумывания всевозможных а, каких-то способов выкачки денег. Но вот сейчас еще один законопроект на рассмотрение... Это введение увязать, вернее запрет того, что на, заправочных, на заправочных да автогеставтостанциях авто, ты не имеешь права не будешь иметь права заправлять свою машину и там должен будет стоять человек который это будет делать и это будет вам стоить где-то порядка 50 центов а, из вашего кармана непонятно только почему эта мера должна быть введена как не как, вот, как закон а не как говорится комплимент как, как помню но, но... когда мы приехали очень давно то был full service и self-service так вот прям были таблички пожалуйста вот вы хотели чтобы вам кто-то вставил вот этот вот Потому что шланг речь, в вашу машину потому пожалуйста. что речь идет не о том, чтобы улучшить сервис, сделать приятное а, а чтобы речь дать работу том, тем нелегалам чтобы, которые речь здесь идет есть. о том, чтобы собрать дополнительные налоги с этих объединить их в профсоюзы да. и так далее но вроде бы, вроде бы в Спрингфилде а, а, почувствовали такой пинок под, под зад от населения нашего штата, все таки не все дебилы, хотя подавляющее большинство в этом штате абсолютные дебилы, судя по результатам голосования, которые на протяжении десятилетий голосуют за одних и тех же подонков, которые ведут этот штат к банкротству, которые обворовывают нас, налогоплательщиков. И постоянно все равно продолжают голосовать за тех же самых подонков. А, но ну вот как-то народ, видать, возмутился и э, вроде отыграли назад. Как бы, слушание прошло в комитете, но вроде. Ну, пока что отыграли, но если уже есть первая ласточка, то неизвестно, чем это. Как конечно. это аукнется, и как это будет воспринято через год или через два, когда опять попробуют протащить вот этот вот законопроект. Грустно от всего этого порой становится, несмотря на то, что на улице такой вроде солнечный хороший день, а когда посмотришь, что происходит в этом, в этом политическом болоте. Ну вот интересно еще с этим грустно. вот Смалытом. Посадят, не посадят, все кричат, конечно, что его должны посадить. Вот, между прочим не одна полемика уже на фейсбук другие говорят что это очень э, жестокое наказание его нужно просто наказать э, какими-то общественными работами то есть было бы очень приятно конечно увидеть его метущего улицы но в да. принципе понимаешь уже мы уже даже не говорим о его наказании а нужно говорить о том как он избежал наказания сначала как мог прокурор Дать которая по... сейчас пытается переизбраться. Переизбраться, да, должность. Как она ну, дала позволить ему уйти от правосудия а но ну по всей стране Сорос потратил хреновую тучу денег, чтобы понасажать вот таких прокуроров, 40, как она, да, и прокуроров, прокуроров таких, которые а, не борются с преступностью, а наоборот делают все, чтобы преступников было как бы как можно больше. Посмотри, он. В Нью-Йорке что а, творится? Как, как отпускают вот этих вот нелегалов-преступников на днях буквально? А, значит, а, грабитель банка был отпущен, а потом он ограбил еще два банка. И в это же время Бенни Сандерс кричит на всю страну, чтобы позволить это делать по всем штатам. То, что, то, что делают в Нью-Йорке. В общем, посмотрим. И, и мало того, что она переизбирается, так она еще пытается. А поскольку специальный прокурор теперь проводит расследование в отношении ее действий угу. в этом кейсе, ну, она еще пытается, чтобы ее высокооплачиваемого адвоката оплачивали налогоплательщики. Да, чтобы штат оплатил. Чтобы мы оплатили да. из своих карманов защиту этой прокурорши, которая плевать хотела на закон, которая преследует свои политические цели. Мне, на, мне вспоминается сразу Камала Хэррис, которая... Калифорнии баллотировалась на пост президента, ведь она тоже была прокурором. Вот, и как э, еще один кандидат от штата э, Гавайи, Тулси Габбард. Тулси Габбард, как она на нее наезжала во время дебатов, и в открытую говорила, что вы же, будучи прокурором, что вы творили, как вы могли преступникам давать уходить от правосудия? Так что это не только в Чикаго в и то, не и только и в Калифорнии. То и в то же время скрывали оправдывающие э, факты э, какие-то. Да. Да. Вот нам пишут, что Бар дал заднюю. Э, к сожалению, вы знаете, что в Министерстве юстиции, так же как в Министерстве иностранных дел, примерно 90% сотрудников этих министерств это лево -ради представители леворадикальных групп. Это левачье, это то, кто... Те, которые прошли университеты, вот, кстати, Йель, Гарвард, которые сейчас находятся под расследованием Министерства образования. То есть эти а, самые такие и, а, ну, весомые, самые такие значимые, самые такие серьезные университеты получали деньги в тихаря от китайцев, от саудов, от саудитов и прочих. В получали деньги. И Как вы думаете, с какой целью Китай а, вливал миллионы долларов в этот университет? От того, что они просто благотворительностью занимают? Да нет, просто эти проститутки готовы продать страну хоть кому. Хоть кому. Это касается университетов, это касается демократическую партию. Вы посмотрите на Байдена. Вы помните первое его выступление, когда он вышел на публику, объявив о своем уч при участии в президентской гонке, как он отозвался о Китае? О, Китай, да ну какой он для нас представляет? Он нам не, кон не конкурент. Да что вы, ну, Китай нормально. Страна, о чем вы говорите? Почему? Да потому что семейка Байденов обогащалась, в том числе и за счет Китая. А посмотрите на Мишку Блумберга, который тоже сказал и очень, так сказать, отозвался о Китае. но ну какой же он там тиран в Китае, худзимпин? Нет, он просто, так сказать, нормальный, у них там все с экономикой в порядке, он просто отвечает перед своими сказать избирателями никакой он не тиран никакой он не авторитарный все нормально ты знаешь, почему что... а потому что мишка блумберг заработал на китае и, за... и продолжает зарабатывать миллиарды долларов каждый день когда он тратит деньги покупая э, демократическую партию с потрохами с дерьмом совсем он каждый день зарабатывает в китае деньги как вы думаете если бы кто-то из них не дай бог байден или блумберг стал президентом Соединенных Штатов Америки, ему ближе было, было бы, так сказать, интересы простого американца, работающего от чека до чека, живущего от чека до чека, или свой собственный карман. Как вы думаете, чьи бы интересы отстаивал хоть Байден, хоть Блумберг? Вот такие кандидаты у нас от демократической партии. И вообще за последние десятилетия единственный президент, который позволил себе, так сказать, противостоять Китаю, все. Это касается и республиканцев, и демократов, это президент Трамп. Интересно, что вот иммиграционные судьи вынесли решение по рекордному количеству дел о предоставлении убежища в 2019 финансовом году. Значит, они рассмотрели более 67 тысяч дел и почти два с половиной раза больше, чем 5 лет назад. Так вот, что интересно, чаще всего убежище получают китайцы. Им отказывают лишь 25% случаев, а убежища получили 3623 гражданина этой страны. То есть получается, что вот китайцы на первом месте, между прочим, на втором месте а Сальвадор, а на третьем Индия вот, И Между что... прочим, китайцы по-прежнему лояльны по отношению к Китаю И, И большинство из них они для них, абсолютно не интегрируются в наше для общество. Для них они, они по-прежнему лояльны по отношению к Китаю. Я тебе скажу, что это не история из интернета, потому что у меня есть знакомые, которые живут в Техасе, и еще знакомые есть, которые в Аризоне. Они говорят, количество китайцев, которые приезжают сюда, просто уму непостижимо. Я не понимаю, откуда они берутся, они говорят. Вот. И неизвестно, за свои деньги, не за свои деньги. Платят они за обучение, платят. Но другой вопрос тот, что... Идет поток. Поток, вот прилив вот, э, китайцев. Я в свое надеюсь, время что... была официальная статистика. Э, э, армия обороны Китая, или как Народная Армия, Китайская Народная Армия, открыла в США 3000 компаний. Причем большинство из них это айтишники и так далее. Угу. Как ты думаешь, вот э, э, компании, которые открывались на деньги э, китайской армии, они работают в интересах да, в Америки интересах или в интересах Китая? То есть э, спасибо демократам, продаем Китаю все, что можем, как только можем. А эта традиция началась еще с президента Клинтона, который по идее должен был быть осужден за предательство, потому что он в обмен на пожертвование на его избирательную кампанию китайцами, он продал там спутниковые технологии двойного применения. Uh -huh. Вот это традиция демократов, распродавать страну тем, кто больше платит, а поскольку в Китае дохрена денег продают китайцам. Да. Добрый, Звонок, день. добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела тоже добавить насчет китайцев, иммигрантов, студентов и так далее. Они являются заложниками этого а, правительства, вернее, их ро родственники, те, которые остались в Китае, они заложники. Поэтому здесь только, а, в общем, уже было раскрыто китайцев, которые являются шпионами. Потому что вот в таких условиях да. они. То есть коммунизм он и есть коммунизм или социализм, он и есть социализм. Спасибо Совершенно большое за передачу. Да, так оно и есть. Добрый день. Добрый, добрый день. Добрый день. Очень, Добрый день. Очень интересная тема. Чем сказать? Я работал в компании Тарадайн, электронная компания. Там был инженер китаец, который полностью нашу технологию, хотя мы подписывали все документы о секретности, передавал к себе в Китай, прямо по. Грубо говоря, я попал в, в по е Вот да. Еще хочу сказать, да, еще хочу сказать. Мой сын получал э, Graduation School э, диплом, мастера degree. Так вот, процентов 80, наверное, там были китайские имена. Процентов угу. еще там остальные, это были Пателл и только два-три, может, американских таких фамилий проскочило. Вот мы ну, все. Спасибо. Да, к сожалению, да, к сожалению как сказал справедливо сказала наша радиослушательница может быть они не по, не по собственной воле китайцы работают на китай а потому что родственники которые остались в китае являются заложниками и если эти не выполняют требования своих коммунистических лидеров то тем устраивают вырванные годы поэтому китайцы которые здесь работают на кит вынуждены да мы, а мы вынуждены или к счастью Должны прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы заговорили про Китай, и я вспомнила про вирус. И я получила имейл, в котором говорится, что это биологическое оружие, которое китайцы создали, я не знаю уже на кого направлено, скорее всего это было на нас рассчитано, но а, там говорится, что они скрестили, говорят, говорят что биологический материал а, летучей мыши, змеи, а, верблюда и какого-то там растения, но я так думаю, что это биологический материал вирусов этих животных и растений. Ну, это говорят, это только предположение, ну, предположение доказательств от, нет. предположение, я же не, не сижу и не фантазирую, и кто-то тоже не, не, не сфантазировал и послал что что имейл. Чтобы основания? вы даже не сомневались, что это настолько возможно, что это фантазия, потому что пока, пока не что доказано... Что невозможно скрестить вирусы? Нет, нет, что это ну, ну, было создано так, искусственно. Друзья мои, спасибо мы, большое там, Мы не звонок, собираемся... Мы не Спорить. Надо спорить, это не имеет никакого да, смысла, Абсолютно. на самом деле там действительно какие-то... Да, есть какие -то... есть информация, просачивается информация, но это не значит, что она правдивая, потому что... Посмотрим. Может проверим. быть, действительно Посмотрим. его создали, Живем, увидим. может Я быть, тоже нет. Видел. Я тоже видел информацию, что да. в, этом в, Ху... в Ухане находится институт юридологии, да. который работает над... Причем говорили, что это было еще оружием. создано с помощью, э, по, с помощью э, да. России какой-то, ну, там очень много Добрый всевозможных день. предположений. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, ребята. Я очень-очень-очень расстроен. Расстроен тем, что а, бар все-таки запечатывается, что ему мешает. К концу концов, неужели у него не было других способов сообщить трапу? Прекратить вы сделать? Нет, получается? нет, нет, бар, нет конца, конца, не так. Я, а я вон, с вами не конца, согласен. Из конца мужчину, такой, в летах, Потому что сильно грибный говорит. Ну, когда уже? Ну, когда уже бар начнет это делать? И мне кажется, что вот это вот Часть бара, что он тянет долго, Трампу не остается другого выхода, как они же схитят если он не будет говорить хоть что-то. Понятно. Значит, Спасибо. Они... На самом деле Трамп имеет полное право высказывать свое мнение, как любой гражданин, но также на него распространяется первая поправка Конституции, что касается бара. Поскольку это получило такой широкий резонанс, поскольку медиа и демократы уцепились за это и стали орать, и теперь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю об этом толдычат, бару необходимо было сделать публичное заявление потому что иначе это все выглядит так мы знаем что министерство юстиции относительно ну, такое независимое учреждение а выглядело все так как будто трамп щелкнул пальцами и бар тут же сделал понимаете поэтому ему нужно было ответить я тут с баром полностью согласен это был правильный ход в принципе он ответил на твит трампа но твит на это не ответил и между ними, я так думаю, что между ними ожидали какой-то перепалки, ссоры, ну, не это важно. не может быть это, потому что Бар, Еще он сторонник э, Трампа, он его поддерживает во всех его э, начинаниях, во всех отношениях, поэтому я не думаю, ну, что я, им, им да не, удастся. Да не, не важно, что это, Гла я говорю, что Бар, э, на мой взгляд, Бар поступил правильно. Он Ее должен был сделать. Ответить публично, чтобы, чтобы эти не мусорили всю эту лабуду целыми сутками. Другое печально. Вот Ньюс э, Newsweek, хотя Ньюс доверять невозможно, это опять же проститутки, леворадикальные проститутки, типичные масс-медиа, но они сообщают о том, что 76% демократов готовы проголосовать за, со за, за социализм. Вау, 76% демократов готовы проголосовать за социализм. Опять же, неизвестно, правда, это или нет. Э, ну Может быть, это очередная кампания, что может быть, в мозги. Может быть. Но в то же время еще одна цифра интересная, когда в Нью-Хемшире сделали опрос и там предложили какую-нибудь катастрофу или Трампа, и они предпочли глобальную катастрофу. 62% жители опрошенных в нью гэмпшире а, отдали предпочтение катастрофе то есть вот, пусть какой-нибудь здоровый там астероид грохнется в землю и все погибнут чем трамп будет переизбран на второй срок вы понимаете насколько а, с кем мы имеем дело это люди психически ненормальные ну, вот по то поводу... есть они готовы погибнуть они готовы допустить гибель планеты но только бы трамп не стал президентом вот по поводу опросов, вот этих, о которых ты говоришь, 6 из 10 американцев говорят, что они чувствуют себя лучше после первых трех лет президентства Дональда Трампа. А, и опрос, есть такая организация компании «Галлоп». Так вот, они дают очень такие обнадеживающие данные для компании Трампа, потому что его битва за переизбрание накаляется. И большинство респондентов говорит, что стало жить лучше за последние три года. И это говорят 6 из 10 человек то есть получается что 60 процентов да, 60... американцев стали жить лучше то есть 60 процентов американцев а, это тот уровень одобрения а, трампа А 36 говорит что жизнь ухудшилась не знаю у кого она ухудшилась куда уже было хуже чем три года назад а кстати еще один а, опрос этой компании был проведен в плане того что большинство американцев не верят в честность выборов в америке вот почти 60 тоже 60 процентов опрошенных американцев заявили что не верят в честность выборов и опрос тоже был сделан вот этой вот э, компанией компании World. Э, и хотя вот только 40 процентов американцев доверяют выборам США заняли тем не менее первое место среди всех опрошенных стран то есть мы на первом месте все-таки по Тому количеству, которое верят в, правос... в правдивость выборов. Вот. А последний раз большинство американцев верили в честность выборов в 2009 году. Это было 69%. процентов. Это был пик. А, а пик недоверия был в 2016. Вот такие вот данные. Теперь, в, рядах, в рядах демократов паника по поводу результаты какие если 70 процентов демократов собирается проголосовать за социалиста барни Сендерса, то а где был опрос ну, опрос в америке был проведен но... Ну вот интересно где вот по всей америке или все-таки выбрали какой-то штат? нет нет это национальный опрос это вот то что я приводил цифры пони гемшира это там накануне накануне праймерис опрос проводился а этот национальный опрос Вообще удивительно. Началась паника, потому что конгрессмены, которые выиграли в восемнадцатом году в тех округах, где Трамп победил, они говорят, что если Сандерс будет номинирован на, на выборы на, лидером от демократической партии, то они, скорее всего, потеряют свои места, и не без оснований. Потому что я не думаю, что все-таки в Америке подавляющее большинство абсолютных дебилов, которые так сказать, предпочтут социализм или предпочтут гибель планеты, лишь бы не Трамп. Ну вот сандерс победил в Нью-Хемпшире, 60% за него проголосовало. А вообще вот э, прогнозы что говорят, ты, что подожди, он... Подожди, подожди, подожди секундочку. нью Хэмпшир. 60%? Ты какую-то цифру неправильно назвал. Почему? После подсчета шестьдесят процентов голосов избирателей да набрал. То он, то он там победил совсем нет сейчас он победил там два это, это как по сравнению с да. тогда было шесть. а я, я, я извиняюсь я не сказал сейчас он победил там два половиной процента, по моему а тогда у него было 60 но тем не менее а Сейчас за вот него бедит ну, тут можно по-разному взялся тогда их было всего двое а сейчас их там хреново туча поэтому так сказать голоса распределились но тем не менее самое интересное что в нью-гэмшире количество принявших участие в голосовании за демократов было значительно меньше чем прежде а зато трамп установил рекорд А не ты один. знаешь интересно что сандерс вот я прочитал недавно когда была компания сандерса его помощники из его штаба они обошли 150 тысяч квартир что? А Штате, представляешь, и, из 600 э, households, по-моему, 600 с чем-то, обошли 150. То есть практически каждую четвертую дверь они стучались. Да. И вот. Агитировали. А, значит, демократы, тут, тут у них паника началась еще вот по какому поводу. Пока они там бьются, поехали в Неваду, но, правда, э, Буттиджич в Неваду не поехал, поехал сразу в Южную Каролину. А, Майкл Блумберг скупил на корню всех политтехнологов, всех пиарщиков а в тех штатах, которые будут принимать участие на выборах на праймарис в большой вторник. И, по сути дела, у них теперь дефицит этих, этих политтехнологов остальные компании не могут нанять людей на работу. Слушай, я а тебе этот скажу, платит им сумасшедшие деньги. Я тебе скажу, что вот куда ни ткнись, телевизор или YouTube. То и... есть даже вот просто реклама. Три секунды, я вчера посчитал, три или четыре секунды. Майкл Блумберг, he delivers. Раз. Три секунды. И вот так, каждый раз. Клык, реклама. Клик он реклама. Он потратил уже больше трехсот миллионов. миллионов долларов. Да, и он хочет потратить он, миллиард. Он еще, по-моему, уже 2 миллиарда. Уже два, да. То есть, ну, купить э, проституток так сказать, ничего не стоит. Правда, это ему обойдется в копеечку. Все будет, все будет зависеть от того, сколько запросит Демократическая партия. Да, а ну он, возможно, но что это, это, он... не, это не факт. Но что... ну, во всяком случае, он, он, он скупает все на корню. медиа скупает, политехнологов скупает. И, еще Почему раз говорю, деньги демократ... как у дурака фантиков. Поэтому скупает все на корню. А скупить Демократическую партию, представляете, они, они страной торгуют, Очень так сказать, легко. не задумываясь, просто продают интересы страны легко и просто китайцам саудам кому хотите Вся. нечего делать как, как, в и мишка, анекдоте, в числе, как в том анекдоте что я знал что вопрос будет только в цене в цене абсолютно mm -hmm. он все скупит но я все-таки думаю что они подойдут а, что у них съезд будет брокер то есть съезд будет назначать а, номинанта я Их думаю будет, что да и, и, и, и я не и я, я даже не знаю как кого вообще, кого они сейчас там ну, ты пишешь какая там вообще там Элизабет головам... Борен, я не знаю почему Всё, она, она, она, она, она еще не сняла свою она ответ. Но, а как вам этот, она уже все как вам этот пример когда она по телевизору выступала и рассказала что ко мне подошла студентка и сказала что я э, брок то есть я банкрот у меня я проверил у меня на счету всего э, 6 долларов да. так вот из этих 6 долларов я 3 отдаю на вашу компанию чтобы вы могли то есть миллионерша которая зарабатывает 450 тысяч в год за то что она ведет один класс в университете отбирает у студентки 3 доллара у которой на счету 6 долларов о чем вам это говорит э, вместо того ну, чтобы снять, сказать девочка ты мне позвони после вот этого мероприятия я тебе, денег, я тебе помогу вот вот вот это истинное лицо социалистов вот это то что они делают и когда 70 процентов придурков начинают говорить о том, что они проголосуют за социализм, это люди абсолютно невежественные, люди ничего не понимающие, не знающие, не изучающие историю, верящие профессорам марксистам, которые, кстати, профессора марксисты, это посмотри стоимость обучения, все об этом говорят, вот такие на ну, м... триллион шестьсот миллиардов долларов это задолженность по студенческим лоном то есть стоимость образования растет как-то какие-то в какой-то геометрической прогрессии. За счет чего? За счет того, что мы платим зарплаты этим марксистам, и они воспитывают вот этих дебилов, которые готовы голосовать за социалистов. А почему они готовы голосовать за социалистов? Потому что Барни сказал, я вам дам бесплатное образование, я вам дам бесплатную медицину, я вам дам бесплатный хаузинг и так далее, и так далее. Послушайте, ну чудесно на свете не бывает, и еще они кричат о, о неравенстве доходов. Как они собираются уравнивать доходы? Вообще интересно смотреть а, вот эти вот пути и способы, методы, которыми пользуются а, кандидаты. Вот, например, а, если сравнить Бутичича с Сандерсом, то, в принципе, у него такой подход, а, видение более умеренное, в плане того, что а, изменения в правительстве должны быть а, постепенные, в отличие а, от призывов Сандерса вот, к тотальным реформам. Но, вот, например, его компания... Столкнулась некоторая доля недопонимания, непонимания, когда он заявил, что для того, чтобы притворять все это в жизнь, нужно сотрудничать с республиканцами. И это очень не, очень негативно восприняли демократы. Добрый день вы в эфире. Здравствуйте, Сережа, Здравствуйте. Олег. Здравствуйте. Это Ирина из Атланты. Я поздравляю с uh, Спасибо. И, я, Спасибо вам всего хорошего семьи с детьми и всеми остальными и вот вам того вопрос. же хотя бы для сегодня есть у нас какие-нибудь положительные новости пожалуйста конечно я только что сказал что одобрение трампа это 6 из 10 то есть 60 процентов вот вам уже и положительная новость за январь месяц э, республиканцы Трамп э, собрали там, 40, по-моему, или 60, миллио, 60 миллионов долларов. То есть люди э, реагируют на то безумие, которое происходит в стане, в стане демократов. И, кстати, каждый из вас может внести свою 5-10 долларов в избирательную кампанию, что обеспечит победу. А, я прочитал вчера буквально, что добавилось большое количество городов, в которых безработица ниже 1%, 1% и ниже 1%. Это только у нас в нашем штате, в котором заправляет мафия. Ну, то есть это традиционно. Мафия как была, так она и осталась, только она перелицевалась. Раньше это были мафиозные группировки, Айл Капон, а потом это стал профсоюз который на самом деле избирает политиков держит их на коротком поводке дает возможность им разворовывать наши деньги которые идут в карман профсоюза профсоюз платит им на избирательную кампанию а политики раздают контракты штатные городские uh -huh. компаниям которые связаны с профсоюзом то есть поднимают налоги в общем такая круговая порука профсоюз покупает политиков политики принимают решение поднять налоги на а, жители штата, жители штата платят налоги, политики раздают контракты профсоюзникам. Вот и все. Они, они так сказать, они живут сладко в этом, в этом славном штате. А народ начинает стонать, начинает бежать из этого штата, бизнесы уходят. Так, ну, Сережа, Сережа, общем... просили позитив. а Позитив просили. Позитив великолепно Вы посмотрите любое выступление, любое ралли президента Трампа, посмотрите, какой энтузиазм сидит. Да, кстати говоря, вот в этих штатах, в которых безнадега такая... И в нашем штате, в том числе, когда мы действительно думаем о том, что, а, чего идти голосовать, все равно штат такой гнилой, Вы знаете что? Мне кажется, что, что а, не то, что, так сказать, больше народу придет, там, кстати, демократы будут голосовать те, которые разумные, не отмороженные которые немножко понимают в жизни, которые просто по традиции демократы, но видят, какие предложения от, исходят от кандидатов, да. от демократов, скорее всего, будут голосовать дома. Но значительная часть просто не пойдет на выборы. Я тебе те, скажу, которые, что, да, те ты... которые ни при каких обстоятельствах не будут голосовать за Трампа, они останутся дома, поэтому у нас есть реальный шанс перевернуть наш штат. Вот то, что я, да, то, что я тоже уже сказал в прошлой передаче. И, кстати, очень много демократов, которые начинают вообще задумываться вот над тем, что происходит. И как в прошлой передаче я сказал, вот несколько человек, с которыми я вел беседы вот на тему политики, за кого голосовать, демократы, они сказали, что нам придется голосовать за Трампа, хотим мы не хотим, но то, к чему призывает Сендерс и что он хочет мы сделать, мы не будем голосовать за социализм. Мы вернемся и продолжим. Да. Возвращаемся в программу Народная трибуна теперь. О том, что происходит на кампусах. Но мы об этом всегда говорили: что кампусы это рассадники социализма и антисемитизма. Впрочем, левая идеология и антисемитизм всегда шли и идут вместе. Ну, и вот яркий пример тому. О чем Сережа начал вообще говорить. Произошел такой инцидент на днях. Ну, во-первых, я хочу напомнить всем, что такое, что это за движение БДС. Это бойкот. «Devancement and Sanctions. То есть это движение, которое призывает бойкотировать а, товары, изготовленные а, израильскими компаниями. Так вот, 13 февраля, после шести часов обсуждения, а, так называемое студенческое правительство а, Иллинойского университета Урбана-Шампейн а, приняло резолюцию BDS рано утром, это был четверг, которая призывала университет отказаться от компании, которые получают прибыль от нарушений ä, прав человека в Палестине и других общинах во всем мире. И также фирм, фирм которые предоставляют оружие и технологии для иммиграционного и таможенного контроля США. А, окончательное решение было принято голосованием. 20 человек проголосовали за и 9 проголосовали против. В резолюции было... Были названы некоторые компании, которые причастны к нарушению правам человека. И поскольку университет сотрудничает с несколькими компаниями, то, следовательно, они высказались о том, что университет становится как бы соучастником этих преступлений. А автором резолюции была, так, ее зовут Дуния Ганима, и вот я вчера зашел к ней на страничку в Facebook и посмотрел вообще ее посты, что она пишет. Она пишет там о том, что Израиль это агрессор, она пишет, что Израиль бомбит газу постоянно, она пишет о том, что гибнут дети, причем при этом никакой ссылки абсолютно нет. И когда она привела там пару раз имя этих погибших детей, в частности, какой-то восьмилетний ребенок, я начал искать и нигде вообще не нашел сообщений об этом, причем не только в каких-то СМИ израильских или американских или BBC, какая-то английская служба, даже, даже не Аль-Джазира, никакие другие а, мусульманские а, представители медии мусульманских а, об этом не говорят, поэтому источников никаких не существует, что подтверждает, что это очередная ложь. Вот, да, так вот, этот, вот вот эта резолюция, она была, она это это Дунима Ганима, она является президентом университетского отделения студенты за справедливость в Палестине. Вообще вот возникает вопрос, для чего эти люди? едут вот в университет для этого и едут вот для, для чего этого и финансируют для этого э, мусульмане вот, мусульманские страны и платят вот университетам чтобы там создавались вот такие ячейки она, она вообще это э, дуни дуния она из рамалы вот интересно как она сюда попала на чьи деньги кто оплачивает ей обучение э, при том что она пишет что живет она в чикаго вот. Ну, конечно же, еврейские и произраильские группы выразили серьезное неодобрение по этому поводу. А, Вообще-то, уже такие попытки а, два раза были, про, чтобы проголосовать за эту резолюцию в 2017 и 2018 году. Ну, как говорится, тогда это не прокатило, но вот сейчас проголосовало. Хотя... Несмотря на все, администрация университета все же заявила, что она не будет принимать никакой резолюции. Теперь вопрос напрашивается, если, вы, если ты так против всех товаров, которые производит Израиль, против всех технологий, почему же ты, учащийся в университете, пользуешься услугами того же Facebook, того же Google, Тех же технологий, почему ты принимаешь какие-то, если принимаешь лекарства, которые созданы в Израиле и пользуешься всеми теми техническими достижениями, которые были созданы в Израиле. Поэтому если ты уже такой борец за права палестинского народа и против всех евреев, то как бы будь уже последователен, но оказывается опять же... Происходит что? Что выбирает то, что нужно и то, что выгодно. А то, что невыгодно, об этом замалчивается. Так вот, да, вот, Сережа, вот интересно, действительно, кто за это все платит. Хотелось бы узнать. И самое страшное, что это же не только происходит в Урбане, э, в Шампейн, это происходит во всех университетах. А в Беркли, посмотри, что делают Причем Беркли, везде. Да не надо далеко ходить. Наш э, славный чикагский... Э, Ой, не Дипола, Лайола. Там учился сын наших близких друзей. И он рассказывал, что там вообще происходит. И не дай Бог тебе открыть рот и сказать что-то против демократов, против вот этих палестинских организаций. Тебя вынудят уйти у университета. Сделают все, чтобы ты его покинул. Причем покинул, как говорится, по собственному желанию. То есть тебя выживут. И... Вообще, конечно, это страшно, что, знаешь, как говорят, правды не найти и не знаю, что делать. А, вплоть до того, что вот такой случай, например, когда подошел ученик к профессору и говорит, что у меня такие обстоятельства семейные, что я не смогу присутствовать там на какой-то лекции или когда-то. Так вот, его, а, ему не засчитали а, вот этот вот кредит за то, что он пропускал занятия. И когда он сказал, я же предупредил, профессор сказал, я такого не знаю. Так что, как говорится, можно только воевать с ветряными мельницами. Или то же записывать каждый свой шаг, чтобы это было где-то учтено. То есть университеты готовят благодатную почту, чтобы проголосовать, вот, а придет. Интересно. Это И... же все поддерживается еще на уровне вот этих профессоров, которые, вот, которые вбивают в голову а вот этих. Сколько этим профессоров детям. антисемит? То есть университеты готовят благодатную почву, чтобы пришел такой президент, как Барни Сендерс, Бутерчич или Майкл Блумберг. И страна вдруг в один момент превратилась в нечто совершенно иное. Дебилы, не понимая последствий, 70% хотят проголосовать за социалиста. А Давай послушаем. Добрый меня. день, вы в эфире. Здравствуйте, я вот с, собственно, потом поделюсь У меня родственница закончила Плайолу уни университет, девочка э, В 2007 году Никакого радикализма Там не было, абсолютно Я там была несколько раз там На всяких собраниях и все прочее То есть абсолютно нормальный был университет Поэтому Обама пришел И за вот. эти 8 лет вот. Он действительно совершил Великий переворот Он сказал будет ченч все изменилось. А сейчас все продолжает скатиться вниз и вниз. И еще, значит, то, что они делают вот с Трампом, да, вот это все то же самое они делают в университетах, против нас, в, во многих бизнесах, там, где можно. Особенно, конечно, в образовательной системе. Поэтому мы когда... То, что они делают с Трампом, это они просто, как бы, он между нами и Имя. Мария, да, Мария. Да, мы, Мария, а, а вы да, помните... Он стоит между нами, народом, и ими. Мария, вы меня а, слышите? Поэтому все то же самое Нет. будет с нами, если мы не выберем Окей, его. Хорошо, спасибо. Вам большое. Я хотел задать Марии вопрос. Ну, в следующий раз Еще звонок. пока принято, Хорошо, принято, давайте принесу. Ну, да, добрый день. Добрый день. Друзья. Вот, ну, знаете, вот обсуждается проблема, вот эта вот, демократическая партия, социализм, проникновение... В школы, в университеты, то, что израильтяне, половина голосует за арабов против своей же страны, в Америке евреи голосуют за демократов, и ни разу не прозвучало в вашем передаче слова «Франкфуртская школа». Откуда все это пошло?» Okay. Это что-то принципиально может поменять yeah. в отношении yeah. э, Нет, людей, но которые... надо, надо как бы, если ваша если ваш программа это не берет на выражение, не разъясняет людям, то кто это будет делать? Вы понимаете, Спасибо. если мы здесь будем еще и разъяснять, откуда все идет, ну эта информация, она доступна всем. Мы не можем здесь сидеть и все разъяснять, как вы говорите... хотя бы ее Спасибо. Не надо как бы ее посвящать через все время, хотя бы называйте ее. Люди считайте вот это придриха хайка правильно керри болтона okay. левые психопаты правильным книги называть ну спасибо спасибо хорошо что те, вы позвонили и напомнили те, об этом мы, на, мы... на самом деле те кто интересуется этим те, да, кто они узнать они найдут что изучать а вы посмотрите мы говорим о классиках а вы поговорите с любым леваком и скажите между делом, что вы смотрите факс news у них глаза нальются кровью и они завизжат. А вы, вы, хотите, говори, а вы хотите, чтобы они, чтобы изучали, они читали... да, изучали классиков? Да. Они не то, что не будут эти книги искать и читать их. Они же совершенно по-другому сегодня воспринимают новости. Они же читают заголовки, они же не читают статью до конца. Вот это сегодняшний принцип узнавания новостей. У нас есть звонок еще один. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вы говорили о Лайоле. Что вы можете говорить о Лайоле, если лойола это правит University. Это не, не, не, не штатный, не, не государственный. Это правило. То есть как они хотят, так они и будут. И это ваше дело поступать туда или не поступать. Ну и, и в том в то же время наше право высказать свое отношение к тому, что там происходит. Ну, пожалуйста, да, но мы не жалуемся, том, что... мы говорим о том, что происходит. Это не жалоба. Понимаете, Феликс, если вас устраивает, что на кампусах процветает антисемитизм, что на кампусах пропагандируются марксистские идеи, и вы с этим согласны, вас это устраивает, судя по всему, и вы хотите, чтобы мы об этом не говорили. То есть, мало того, что вы пропитаны марксизмом, так вы еще хотите нам запретить говорить об этом. Более того, вы забываете основное назначение университетов. Основное назначение университетов – учить детей. Как в том анекдоте, зяму не надо нюхать, зяму надо учить. Так вот, дети идут в университеты учиться, а не слушать вот эту пропаганду, чтобы им промывали мозги. И, к сожалению, родители сегодня, отправляя детей в университеты, не знают, какой продукт они получат через 4 года. Потому что, отправляясь абсолютно нормальным ребенком в университет, через 4 года приезжает ребенок с абсолютно промытыми мозгами. И, опять же, это не просто истории. Это девочка, которая хорошо знаю, дочка наших друзей. Она не просто была пропитана, она даже участвовала в кампании предвыборной Хиллари Клинтон. Вот. Так что... То, что еще хотите сказать? Я так. хочу сказать, что вы говорите о том, что пропитаны все. Ведь э, многие из э, наших э, людей, которые при, прибыли, были членами Коммунистической партии. Ну и что? Да. А Я большинство этих людей том, почему что... поступило в Коммунистическую партию? Потому что не будучи членом партии, они бы ничего не добились. Им помогало это в карьерном росте. Ну, так, чем, вот и все чем лучше эти люди которые идут за соросом потому что то что я вступил в коммунистическую партию для того что хочу быть начальником это хотя бы вреда никакого не, при... не приносило окружающим а сорос может тратить деньги не носило, на то чтобы здесь социализм был чтобы наши дети страдали и жили при этом социализме. Феликс, ну слава богу, что большинство Феликс, из тех... прекрасно вот, знаете, о чем вы говорите сами. Большинство из тех, кто был в, в коммунистической партии в силу обстоятельств, а, в отличие от вас, так сказать, не разделяют марксистских убеждений. Да. И, так сказать, когда появилась возможность а, откреститься от этого, они это сделали. Жить а заставляло а, их. А у вас, похоже, убеждения сидят глубоко в крови. Да. Ну, были единые коммунисты. Не было коммунистических да у вас они и сейчас я, присутствуют. Я уехал ну, как уехал же. тогда, когда я мог уехать. Какая разница? Ну, ну и тем, хорошо. И, и тем не менее, вы на сегодняшний день, так сказать, противостоите всему, что не соответствует социалистическим принципам, зато всей душой, двумя руками, за социализм. Как же вы говорите, за какой что. Социалист? Ну как же за какой? Ну, вот, вот так вот, вот скажите. Все, а сейчас скажу. Сейчас я вам да. все расскажу. Добрый день. Добрый день Да не слушайте этого дебила. Другого слова нет Наши деды, наши родители, которые воевали Особенно офицерский, сержантский состав Все были членами партии Ну правильно, по-другому и не могло быть. Коммунистическую идеологию соблюдали Даже приехал, Естественно суда они сдали партийный Спасибо. А скажите мне, а что, был выбор, например, становиться пионером-комсомольцем? Всех подряд я давай в комсомол. Да, единицы, единицам, я не выбор. знаю, там кто-то, вдруг один из моих знакомых на тысячи, говорит, а я не был пионером. Я даже не представляю, как это могло быть. Я могу рассказать свое интервью своим отцом. Он раз пять повторил, я свой билет сдал. А на него. Я хочу смеяться, мама нажимает мне на ногу. Но он видит, за что люди воевали. Спасибо. Да, Спасибо. это было, между прочим, один, один из вопросов был на интервью в американском посольстве вот в Италии, когда мы проходили. Был ли ты членом партии? Спасибо большое. У нас еще звонок еще. Добрый голосовый. день, вы в эфире. Это было не только, это было в анкете, которую вы заполняли. В... Совершенно верно. Да, да, абсолютно. Да. Добрый день. Добрый день. В эфире. Добрый день, господа. Давай. Я, по-моему, об этом однажды говорил в эфире. У меня бабушкина родная сестра с ее мужем были организаторами третьего съезда РНТРП. Они были членами партии э, с культур года. Я ее застал, я с ней говорил. И мне было очень интересно, что же, почему они все это сделали. Потому что у меня две противоположности. Дедушка мой по маме, значит, ее э, э, муж этой же сестры был заводчиком и, и мало того, он был заводчиком, он еще помогал выкупать этих коммунистов из тюрем и это у него даже было. И вот мне было интересно психология и того и другого. Угу. И вот когда я с ней заговорил, она мне говорит: мы не того хотели, мы не это строили. Она ни разу после смерти Сталина не была в Мавзоле. Я говорю, а чего? Я на этого мерзавца даже мертвого смотреть не хочу. Да. Так что идеи тех, кто строил и начинал все это, были совершенно другие. Да. Они действительно думали о всеобщем благе, а не о создании государства тиранического, эспатического. Короче говоря, государства, которое создала свою форму между прочим, между прочим, помните анекдот, когда внучка спросила бабушку, какая разница между коммунистами и декабристами, так бабушка говорит, что коммунисты хотели, чтобы не было богатых, а декабристы, чтобы не было бедных. Так, между прочим, есть документальный фильм о декабристах, я посмотрел недавно. Советую тоже вам посмотреть, найти его, не помню, как называется. Так декабристы, это тоже были еще те, те штучки, как говорится, это, это то, то же самое, вот это вот, ты, как ты говоришь, которые сегодня у нас хотят социализм построить так что благими и намерениями все так. на ум приходит мудрость благими намерениями выставлены да. дорога в ад поэтому то что современные современные левачье как бы тоже хотел хочет построить якобы государство всеобщего благоденствия рано или поздно приведет к тому же результату что и был в советском союзе это неизбежно Невозможно сделать в этой стране всех богатыми. 350 миллионов всех богатыми сделать невозможно. Но зато вполне себе возможно сделать всех бедными. А Практика показывает, так Это оно очень и легко. Есть. другого не бывает. Что же предлагают кандидаты, за которых Феликс так ратует? Значит, бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатный хаузинг открытые границы. Каждый из них говорит о том, что волком все легалы, нелегалы, все приезжайте, кто хочет, и мы вас всех обеспечим и медицины, и тем, и другим, и третьим, и четвертым. Бутычек заявляет, что необходимо, так сказать, декриминализировать. А, использование наркотиков если бы он смог навести порядок хотя бы в своем маленьком городке где он мэром был при, и так и не смог навести этом этот порядок во, во время интервью его, его спросили а какие наркотики в принципе все, в принципе, все наркотики он, все, да. и он сказал о том что единственное с чем нужно бороться это может быть с дилерами любой полицейский офицер самого нижнего ранга а, может объяснить этому дебилу чтобы дойти до а, дилера необходимо взять за задницу человека который ширяется потому что иначе невозможно или в представлении Буты чиджа этот дилер который там миллионами ворочает стоит на рынке и продает так сказать направо налево его взяли и посадили нет начинается с того что берут пользователи юзера наркомана наркоман должен сдать того кто ему продает mm -hmm. дозу потом берут того кто продает дозу тот должен сдать другого, который продает дозами дистрибьюторов. Да, короче. Ну, это же там же целая иерархия это, существует. Это, это ну, же, же гении демократической партии, самые выдающиеся дебилы, самые настоящие дебилы, но еще большие дебилы те, которые за них голосуют, потому что эти торгутся к власти. Они понимают, что придя к власти, вот берни стал миллионером даже не дойдя до президентского кресла но ну, так сказать его кинули дали ему отступного несколько миллионов судя по всему потому что теперь у берни там, несколько миллионов э, в заначнике три дома и так далее и теперь у него лозунг несколько изменился если раньше он воевал против миллионеров и миллиардеров говорил что не должно в нашей стране быть миллионеров и, и милли, миллионеров и миллиардеров обожди а налог в размере 70 процентов то, то, то теперь теперь он говорит только о том что что в нашей стране не должно быть миллиардеров, потому что миллион, ну, да. миллионером он уже стал. И... и вот если Маш, Мишка Блумберг отступного ему даст миллиард, и, блум, и... а он продастся с потрахами, потому что они все подонки и между которые прочим... говорят о всеобщем благополучии, о всеобщем благоденствии, это обман самый настоящий. На самом деле это тяга власти. Они понимают, что очень легко купить за дешевые, так сказать, обещания, которые ничего не стоят, купить голоса идиотов а как а ты помнишь эту компанию что не просто 70 процентов налогов на, не на заработок, а 70 процентов на все на чем, чем, да, чем человек владеет домом машиной туфлями и всем прочим В общем друзья мои самое главное о чем я хотел сказать что предстоящие выборы в том числе в нашем гнилом мафиозном коррумпированном штате оставляют нам надежду. Потому что я очень надеюсь, что э, те, кто состоит в Демократической партии, кто еще не утратил способность мыслить и не отмороженные, в лучшем случае они проголосуют за Трампа, в худшем случае они останутся и не пойдут голосовать. Вообще, так что у нас есть реальный шанс, поэтому не забывайте об этом. Спасибо всем. Всего доброго.